Сегодня наша пресс-конференция о реорганизации подразделений ПАО телефон в зоне АТО. Представители местного самоуправления беспокойны тем, что изменения организационной структуры телефонной компании могут привести к социальному напряжению на подконтрольных украинских территориях Пуганской области и негативно сказаться на техническом обслуживании. Так ли это, будем пояснить с Михаилом Гласовым, секретарем Гусичанского городского совета, и Юрием Савченко, директора Харьковского филиала ПАО «Укртелефон». Миша, расскажите, в чем ваша стревоженность и на, каком, на чем вы основываетесь, что вас беспокоит, в общем-то? Довольство да, среди поступило позавчера о том, что предлагается сократить работников церкви на 14 по округам, которые послужили посещаться в Убежное, наши три города. Конечно, у нас ситуация сложная, в связи с тем, что промышленные предприятия выставивают, крупного бизнеса нет, То есть, либо это банкроты, либо это нет хозяйственной деятельности. Поэтому любое сокращение по рабочих мест, конечно же, это у нас ну, это очень большой социальный област. По статистике, на 1 января официально работающих среднеспечная численность 21 тысяча человек. Это потому, что у нас население больше 18 тысяч, и порядка 20 тысяч переселенцев. Поэтому очень много состоит вопросов трудного свойства и создали много рабочих мест. Ну, по нашей информации, которая была, что могут сократить 25 человек, из них 3 человека в владели продаж, владели одни цели интернет, предлагается оставить одного человека, хотя там бы было 2. Ну интернет как это было, делаем полинейными, полинейщиком и так далее. Дело в том, что у нас больше большинстве тысяч, тысяч пенсионеров есть сокращение кассы управленных детей, которые удобно было платить тоже негативно скажется. Люди обращаются в округ почты, отделение округ почты. Там комиссия двигается. У нас была такая ситуация, когда Луганское энергетическое объединение Лео за ветерный гриб платил и собирал через округ почту, поскольку не было договора. Тоже комиссия гриб 50, поэтому это тоже у нас было очень большое социальное недовольство. Поскольку у нас городов 52 километра, поэтому, большое количество сетей, и есть, например, службы очень большая, поэтому есть основания, что может это повлиять на качество и середину сегмента рынка, который побеждает настоящие рабочие, в частности, из-за богомов, из-за аретов, из-за водных mm условий. -hmm. А, прежде всего, мы хотели бы да, сегодня пояснить ситуацию, чтобы, мы, чтобы жители поняли, мы ну, как разположение местной власти поняли mm -hmm. ситуацию. Сколько сосуд информации а об этом прочитать слухи с чтобы все-таки была несоведная информация, спирвы полст. Конечно же, особенность нашей территории в том, что мы находимся на фактически не на имели разграничения с подконтрольными временем на территории Украины, поэтому любые сокращения, любые оптимизации, они могут основные для услуга, сдачи территории и так далее. Поэтому это планет, в этом любовь такой еще вопрос, тоже социальный у нас ситуация проблемная в связи с тем, что в прошлом году и в этом году мы разочислили включение интернета, естественно, с тем, что обстреливается постоянно счастливое кратерство в воде счастья, и постоянно обрывают линии интерпередач. В связи с этим у нас обеспечены у ручки мобильных операторов, и у людей остается единственная связь с внешним миром, это грудельком, который обеспечивает абонентов в качественной связью. Также сегодня проблема Пойдем возникнуть, посвятим, что у нас есть завод «Пролетарий», это район «Пролетарск», улица Мичурина, улица, которая которой проживают, там есть да, частного сектора, где несколько сотен абонентов, то есть сегодня уже больше года они без связи, и что я говорю по сравнению день сегодня будут вести общий завод, уже обеспечен завод, вычленный операторов тоже обеспечен. Поэтому у вот ТАТС, которая была на заводе, а те, кто через этом транзитом шли, Деликом, может, уже поширно разрушено, то не мотивы. Поэтому мы с этой проблемой столкнулись еще, когда мы готовились к выборам а вот в году в прошлом году, когда у нас там есть эти участки в школе, то есть мы не можем ответить эти участки ну, телефонной связи. Это уже есть опыт этой Вот такой вот проблем как бы, и принципе, и скорокая наша, наша поиска, которая обращается в следующем, в первую очередь, Штаты, чтобы люди остались в каких местах. А второе, чтобы не понимать, как это была взаимосвязь с городским советом городскими городским областями. У нас есть сайт городского совета, есть газета городского совета, есть телевидение городское, в котором эту коммуникацию можно освещать и мы готовы на открытый диалог. Посмотреть возможность восстановления в и АТС, чтобы абоненты -то тоже, кто желает, подключились и дальше получали в городского городскую, городскую связи. Все, угу. Юрий Ильич, так ли это и что действительно а, происходит в городе Лисчанск и а, в целом в Луганской области, потому что, насколько э, стало известно, это м, подразделение у Ukrtelekomа передам вам в управление. Большое спасибо Михаилу за поднятые вопросы. Раз вопросы звучат, значит, действительно они интересуют интересуют население, интересуют наших клиентов, наших партнеров, органы власти. Давайте пойдем от большого момента. В прошлом году в результате очень сложной ситуации произошла линия разграничения в зоне Управление филиалом, Луганским филиалом осуществлялось из города Луганска. В определенный момент были нарушены нормальные нормальный режим управления 15 цехами. И было принято решение передать эти 15 цехов на управление Харьковский филеон. Мы с этой задачей начали работать где-то, наверное, в середине октября, и с первого декабря когда приказ, мы взяли под управление цехами, ввиду того, что Харьковский филиал имеет совершенно иную структуру, чем Луганский филиал, и они, собственно, асимметричны. Харьковский филиал построен по структуре центров. У нас есть центра, которые объединяют группу линейных участков, станционно-линейных участков. Станционно-линейный участок ⁇ это, собственно, аналог цеха, только без функции продаж. Вот цех в себя включает две структуры техническую и продажу. И руководитель цеха отвечает наряду как за технические параметры, так и за показатели продажи и обслуживания населения. В структуре, в которой работает Харьков, харьковские филиал, это структура функциональная, и она вертикально вертикальная интегрированная. В этой структуре технические направления работают свои вертикальные подразделения продаж работают в своих своих вертикальных. И, собственно, межфункциональное взаимодействие на уровне районов тоже построено по своим ну, реальным процессам, которые у нас в Хайковском успешно ну, показывают, что это модель действующая, рабочая. Она дает лучший результат, чем цеховая структура. При передаче цехов что, что из себя цифра вообще представляет? Это руки, которые выполняют работу на места. Ввиду того, что управление филиалом осталось на Луганской части, то нам пришлось интегрировать ЦХА в структуру управления харьковского филиала. Мы, что мы сделали? Ну, прежде всего, нужно было добавить специалистов в управление харьковского филиала для управления Луганской частью. Вот, у нас Для этих целей. Вот. В целях э, в вертикале продаж нам приехал сотрудник из Луганской области, который вошел в штат Харьковского филиала. Это работающий сотрудник вот, Луганской части. И он разлаивал направление продаж и взял на себя курировать полностью 15 центрами обслуживания. По техническому направлению мы тоже предлагали сотрудникам воспользоваться, кто готов, переезжайте предоставить рабочее место. Но, к сожалению, такой вызов на себя никто не взял. Но мы интегрировали это в существующую структуру без увеличения количества персонала и нормально хотели это на пробки. Мы создали два крупных центра. Первый центр. Он совпадает с центром военной администрации. Он расположен в городе Северодонецк. Собственно, хоть положен перевод Лисичанска. Это крупный коммутационный узел. В него вошли шесть э, цехов. Собственно. Побежная, Лисичанск, Северодонецк, Кримунная, Новая Дар, э, Папаска. Вот. Из шести цехов ну, соревновался такой мощный была. И второй объединился 9. Ну, небольших, по своему размеру, рук цехов, ввиду того, что они расположены в сельских районах, это логично было Старопольский размещать. Он от Луганского до Старопольского, и протяженность по площади, конечно, это, безусловно, очень большая территория управляемая, но ну, ввиду, ввиду того, что там населения очень мало, в действительно, там мало, коммуникации там мало, но ну, достаточно для того, чтобы обеспечить население качественным и устойчивым Вот э, построить такие кусты мы, собственно, начали начали процесс реорганизации да, вот этой части, чтобы получить абсолютную управляемость да, вот этих кустов э, области. Мы построили мы интегрировали все технические службы, все инциденты в диспетчерскую службу Харьковского филиала. Наряду с этим мы создали диспетчерское подразделение в городе Вот На этом этапе мы сейчас находимся. Значит, по вопросу значительного сокращения персонала, у Вас прозвучали ну, ужасные цифры, которые на сегодняшний момент, когда мы пересмотрели всю структуру Луганской части, которая у меня в управлении находится, мы пришли к выводу о том, что состояние состоянии этим персоналом выполняет поставленные задачи, несмотря на значительное уменьшение количества клиентов. И по всей луганской части у нас предупреждены о возможном сокращении всего 7 сотрудников на все 15 циклов. У нас есть свободные ротации, но в новой структуре людям придется работать интенсивнее и выполнять, кроме тех обязанностей, которые, которые они ранее выполняли, еще и снежные обязанности, очень похожие на те, которые они выполняли. И, видим, может быть, Радия улыбнула, что... Объем работ будет более интенсивный и не готовы в этих условиях работать. И они решили, ну, собственно, расстаться с компанией. Как происходит реструктуризация процесса управления компанией? Прежде всего, компания есть просоюзная организации. Мы все действия наши, которые мы планируем произвести. Мы в обязательном порядке согласовываем с нашей, с нашей профсоюзной организацией. Есть особенность по Луганской области. Первичная профсоюзная организация расположена в городе Луганск. Поэтому цифровые организации как бы не могут согласовывать вот эти действия с первичной профсоюзной организацией. И здесь спасибо председателю профсоюза Куртелеку. Их лично она себя взяла этот вызов и отработала со всеми цифрами, согласовала структуру, как мы будем меняться. То есть, здесь уже циклами нашего союза отработала. Первичная организация здесь есть по вполне объективным причинам не смогла поучаствовать в этом процессе. А в процессе процесс реорганизации происходил, происходит глаз, Сотрудникам рассказывают, что, как, уже. Как разделяются вертикали, какие зоны ответственности будут, как будет происходить взаимодействие в вертикалях, как будет происходить взаимодействие с управляющим фигролами, как будет происходить межфункциональное взаимодействие, ну, допустим, между технической службой продажи, технической службой и эксплуатацией зданий, сооружения. Вот. Как это все будет происходить? Это все было проговорено, проговорено было, какие обязанности будут в новых условиях, возложены на каждого сотрудника. И дальше каждый сотрудник решал готов, он э, выполняет свои обязанности, новые обязанности или не был готов. У нас есть коллективный договор. Согласно условиям коллективного договора, сотрудники, которые могут, которые не принимали решение о переходе в новую структуру, приняли решение остаться с компанией. У нас, естественно, текучесть персонала, да, действительно она происходит. В этом случае они в основном убрали шесть и по соотношению сторонного и требования. Во всяком случае, мы проводили работу честно и Работать необходимо в обязанности тяжелые, время тяжелые. У вас действительно обстановка более напряженная. Теперь непосредственно к тем вопросам, которые вы конкретно по города сейчас Значит, 63 человека. Мы планировали, что в новой структуре не, не найдут себя порядка трех человек. Они просто не смогли занять прихожую на работе Есть еще сотрудники, которые посмотрели на эту ситуацию решили воспользоваться коллективным домом в Получили и Еще, к большому сожалению, мы не знаем, где находится один сотрудник. Он уже достаточно длительное время, нас не извещает о своем местонахождении. Но компания проявляет к этой проблеме очень большую лояльность, особенно на зоне АТО, и сотрудников, которые отсутствуют по недоясненным причинам, мы их не увольняем. Мы за ними держим рабочее место, а до момента выяснения причины отсутствия. Будем считать причину отсутствия уважительно и с момента, если он захочет приступить к обязанностям, мы сразу же Это. К вопросу о функционировании, о качественном функционировании системы Если отфильтровать инциденты, которые связаны, те повреждения, которые происходят в результате боевых действий, то можно с уверенностью сказать, что функционирование системы связи происходит на высоком уровне. Луганская область интегрирована в систему управления качеством хай филиала. Мы ежедневно постоянно отслеживаем показатели качества функционирования сети. Поле сейчас. С каким, какие проблемы мы на самом начальном этапе столкнули? у нас была масса масса столько лет я приезжал встречался и за губернатора решали этот вопрос и вот могу констатировать факт что июнь это первый месяц когда у нас не зафиксировано ни одного случая случае до сейчас за это вам большое спасибо за помощь которую вы оказываете в этом вопросе Качество работы сети. У нас был один единственный инцидент, когда Севолонская область осталась без интернета. Это было на прошлой неделе, когда в результате этого действия был поврежден злоконавтический кабель. К сожалению, к месту устранения повреждения, повреждения мы смогли попасть только после того, когда нам фонтировали безопасность наших сотрудников. Поэтому мы не можем здесь руководствоваться контрольными нормативами восстановления э, системы связи. Потому что жизнь сотрудников, жизнь людей выше всего. Здесь вот приходится это очень э, обслуживания наших э, клиентов. Центр обслуживания клиентов у нас остается в городе сейчас. Оплаты можно произвести непосредственно в Центре обслуживания абонентов. Мы планируем еще добавить в Центр обслуживания абонентов платежный терминал, который нужно будет оплатить как услуги укрепилекома, так и услуги других операторов связи. Мы сейчас уже на новую работаем с банком, который будет поставить свои платежные терминалы в Урбанской области в целом. Это будет процесс происходить, централизованный по вопросу комиссионных оплат. Оплатить услуги к можно в любом банке, который принимает платежи. При этом комиссия зависит от того, заключен ли прямой договор с докрутилигумом или не заключен. Мы заключили прямые договора с Ащадбанком и Приватбанком и в этом случае при наличии прямого договора с ними все оплаты клиенты, там нет сверхкомиссии. Комиссию за эти платежи потом оплачивает Укртелеком телеком со своей плиткой. В поле сейчас у нас есть возможность оплатить в Центре обслуживания панентов без комиссии 8 отделений по счет банка и 4 точки приема платежей приватбанка. Это где нужно оплатить без комиссии. Но Укрпочта, то, что она берет, Платежи я не могу комментировать, это, собственно, финансовая политика компании. Но у нас есть возможность предоставить клиентам выбор. Вы можете оплатить на этих условиях, можете оплатить на условиях без комиссии. По прививлю и даводружеству. Там есть отделение счет банка Там можно платить без комиссии. Можно оплатить и в отделении почты нож комиссии. То есть клиент не оставлен перед без, безальтернативным путем оплаты. Что происходит с количеством клиентов? К сожалению, очень непростое время количество клиентов падает. У нас в какой-то какой момент времени была пиковая. Пиквое количество абонентов, порядка 17 тысяч. На это количество абонентов был рассчитан существующий штат. Это было еще ну, ранее, а на, на текущий момент у нас порядка 10 тысяч. К сожалению, надо взвешивать эти цифры и понимать, что объемы работы, да, действительно объемы работы падают. Когда мы принимали подразделения, но в частности Лисичанской. У нас были огромные проблемы вот во время тех задати, которые происходили. У нас очень много было повреждений по кражи, просто вандальных повреждений. Когда мы взяли ситуацию в свои руки, мы э, ликвидировали все повреждения, ликвидировали все, э, э, восстановили все которые были украдены и восстановили всю систему связи. Э, вот, в качестве примера вот очень, очень непростая, мы видим понедельный отчет, и очень непростая прошлая неделя была. Она была грозовая, на ней много было линии медные прорывной, длинную протяженность, имеют подверженное влиянию внешней среды. У нас было всего лишь 85 повреждений а, телефона за целую неделю. У нас есть норматив, мы обязаны восстанавливать не менее 65% повреждений в течение первых суток после поступления заявки. Из 85 на 70 повреждений устранили в первые сутки. На второе, на вторые сутки мы устранили все остальное. Ну, это вот о качестве. Если взять повреждение повреждениях услуги, услуги интернет, то на то же было всего два. Естественно, они в первый же день будут решать работу. По праводному вещанию мы отрабатываем. Магистральные повреждения мы их видим, а абонентские повреждения по заявкам абонента. Мы тоже вкладываемся в установленные инвестиции. К сожалению, могу констатировать, что количество абонентов проводного вещания у нас незначительное, составляет на данный момент вот, порядка чуть-чуть менее полтора тысячи человек. У нас 150 тысяч человек. Юрий Леонидович, это по Луганской области полторы? Нет, нет, мы говорим о Алисе Чанченко. А, только Алисичанский, да? По, это, это, а это, по да. Луганской власти нет у вас пока данных, да? Ну, я могу да. более точно, по радио не могу Хорошо, ну это... Ну, ситуация примерно одинаковая. Uh -huh. Новые технологии вытесняют проводное вещание. У нас есть масса альтернативных источников получения информации. Хотя проводное вещание, оно удобно чем? Питание абонентских устройств происходит со стороны укрепления. Это ровно так же, как происходит и питание э, телефонной связи, тоже со стороны округа телекома. Мы со станционной части питаем э, все телефонные аппараты наших абонентов. Э, что еще могу отметить? Вот мы получили в управление в ванцевой области. Мы сразу же начали восстанавливать связь. Кроме этого, мы начали смотреть на устойчивость системы связи. Как она работает? на устойчивость узлов связи станции. Вот мы увидели, что самая слабая сторона была Лисичанская центра. В том, что там были неславные аккумуляторные батареи. Мы взяли на себя, ну, собственно, это не было запланированным действием, не бюджета. Мы нашли возможность и заступили полностью комплекты аккумуляторных батарей, том, чтобы. На случай пропадания электроэнергии мы в вашем очень большой пуст не, не оставили бы без связи по причине того, что аккумуляторные батареи не отработали сутки, а отработали там час, это вот Мы это сделали, хотя это не было запланировано, но мы, мы понимаем, что это очень важно для того, чтобы э, на случае каких-то кризисных ситуаций чтобы было управление населением. Кроме также и справочные вещей. Могу привести по Луганской области примеры очень удачного сотрудничества администрации с украш Если мы возьмем а, странично луганский район, то несколько недель назад там только восстановили электропитания. И все это время органы государственной власти, банки и система связи пыталась от генераторов украш и поддерживали функционирование системы связи от наших источников питания. В ночное время на аккумуляторной батарее до утра абсолютно нормально система связи функционировала. Начинался новый день, заправляли генератор и начинали работать. Начинал работать банк, начинал работать органы государственной власти. Аналогично происходило, когда были боевые действия опасные точно таким же действием, ну, точно, точно так же поступали. Мы очень хорошо принимаем ту социальную ответственность, которая на нас лежит, и мы да. очень ответственно к этому относимся. Кроме того, мы очень ответственно относимся к тому, в каких условиях работают наши сотрудники. Мы тех сотрудников, которые работают на устранение повреждений, особенно очень выступление разграничения, мы проводим им выплаты. Ну, мы реальную материальную помощь, различные доплаты за суповажную помощь работы чтобы люди понимали, что компания не оставляет их без внимания их нелегкие и очень важный труд в этих условиях. Кроме того, наших сотрудников были в результате обстрела были повреждены дома. Мы с участием профсоюзной организации, с участием фонда Рената. мы оказывали помощь этим сотрудникам на восстановление дома тоже очень важно. Наши сотрудники также работают и помогают штабами на законодательстве для того, чтобы оказалась помощь на эту территорию. Юрий Леонидович, Вы, скажите, пожалуйста, а много людей ушло из компании именно на, в тех регионах, где активно ведутся военные действия? Вот я могу ответить, ту территорию у меня есть цифры по а той территории, которая пришла в мир утром более сотни человек, естественно, эти составила. В целом, ну, ну, у нас есть, действительно есть сотрудники, которые мы просто не, не знаем, где они находятся, если со стороны официального уведомления администрации, со стороны этих сотрудников не происходит. Через родственников и знакомых мы знаем, что эти сотрудники живы, здоровы, но не уехали. Испытываете ли вы дефицит в кадрах на этих территориях? То есть есть ли кому вообще работать и восстанавливать? Да, да есть. И вот цифры качества нашей сети показывают, что этого персонала сейчас достаточно. Достаточно. Ввиду того, что, кроме того, что персонал у нас уехал, у нас же, надо вот вот, честно сказать, что очень много населения уехало. И они просто прекратили пользоваться нашими услугами. К сожалению, это факт. Мы этот факт принимаем, мы это понимаем, но объемы работ действительно очень сильно уменьшились. И мы пока не принимаем решения до, ну, увеличивать количество штатов. Мы этим штатом справляемся. Мы стараемся никого не оставить за бортом. Но работать нужно интенсивно, тем более, что обстановка именно на это реагирует. Я хотел бы еще остановиться на одном важном вопросе. Мы также не оставили без внимания этих людей, которые решили покинуть Луганскую, Донецкую области. У нас ну, был центр производственного обучения, где происходило... Это область. где? Это на Целиноградской, в Харькове. В Харькове. Харькове. Угу. И мы видели 49 переселенцев. разместили и превратили эти помещения в общежитие. Они по-прежнему ваши сотрудники, да? Это не наши сотрудники, это переселенцы из Ленинской и Луганской области, там есть и наши сотрудники. В качестве примера могу привести, что происходит у нас. В Харькове тоже происходит естественная текучка персонала, но объем клиентской базы здесь не претерпевает такие радикальные изменения. И на ряд должностей мы принимаем сотрудников у коллекции, сотрудников, сотрудников Укртелекома с других областных филиалов. Вот. И не только. С Укр телекоммерной других людей, которые желают работать в Укр угу. Вот на руководящие должности мы приняли четырех переселенцев из Донецкой, из Донецкой области и одного с Луганской должности. На рядовые должности у нас и в районах ну, очень много сотрудников, которые переехали. Танчане работают в это Давашском районе. Мы нашли всем им применение, кто желает работать. Мы находим и работа. Ну, работа есть. Да, ну, вроде. Давайте просто разумею. немного резюмируем и предлагаю. То есть, с одной стороны, то, что касается абонентов, я думаю, что то, что вы реорганизуетесь и оптимизируете определенные процессы внутри компании, это не должно отразиться на техническом обслуживании. То есть, техническое обслуживание будет на должном уровне в этих городах и районах, я имею в виду Луганской области, да, правильно? И правильно? И плюс... Очень интересует а, обслуживание. Обслуживание, наоборот, вы расширяете. То есть абоненты могут а, заплатить в любом отделении Ощад и Приватбанка. Ну и почта, если они могут себе это позволить. Да. А, и а, плюс а, у меня такой вопрос. А, понятно, что платежи они могут провести в банке, а вот а сверку счетов, как, как это у вас происходит? Даже вот, центров обслуживания не изменилось. Их как было 15, так 15, собственно, и осталось. Это по территории Луганской области. По территории Луганской области. Тут здесь с этой точки зрения ничего не произошло. А с точки зрения, ну вот, несмотря на то, что там идут вот, очень непростые действия, мы нашли возможность и запустили на Луганскую область новые условия. Мы запустили там новую услугу объектив. То есть мы смотрим, то, что эта услуга востребована, там она тоже продается, и есть свои потребители, потому что сейчас, ну, собственно, и с эфирным телевидением там тоже очень непросто. И получать услуги интерактивного телевидения по кабельному связи в этих условиях достаточно, достаточно интересно. Скажите, можно ли, допустим, за городской телефон заплатить посредством интернета, то есть с карточки? Да. То есть за обычный городской телефон? обычная транзакция, можно uh -huh. заплатить с сайта, ну, удобнее платить сюда с сайта имидерта карточки. Там самая низкая комиссия, она буквально низкая для того, чтобы оплатить условия. Для того, чтобы заплатить, каждый клиент каждый месяц получает счет. Там находятся все реквизиты, которые, которые нужно вести при платеже на карточку. Там, например, счет, реквизиты банка, на которые нужно открывать uh -huh. счета инфо, все предельно понятно оно интуитивно понятно, интерфейсы очень легко. Пристроены. Нужно всего лишь один раз настроить, потом регулярно, регулярно эти платежи делать. Миша, у меня такой вопрос. Насколько вы активно взаимодействуете с подразделениями Укртелекома? Кто представляет Укртелекома у вас в городе? И почему такой диссонанс вышел, получается? Ну, видимо, здесь ситуация цыграно о то, что у нас э, говорили, что на пенсии. Посмотрел, что организация, он, видимо, не увидел в этой структуре, как я понял, он нашел на пенсии. И остался там технический директор, который понимал техническую часть. Может, это, это может и увлековывать ну, некоторые недопонимания. А сейчас почти, да, очень интересная взаимосвязь, потому что это и у нас АТС и городской совет очень часто и выбивает и из этих погодных условий. Часто мы обращаемся к кутуриком. В деле местных выборах мы тоже будем очень плотно взаимодействовать, как это было в прошлые годы. Потому что у нас 48 взаимодействий участков. Каждый участок этот год не менее одним, а то и там на комиссию, а то и два или три телефона, и факс, и так далее. То есть В этом плане очень плотное взаимодействие, потому что это выборчивый избирательный процесс. Во-вторых, это качество и оперативность передачи информации. А у нас самый надежный поставщик в столботу. Я думаю, что вот этот пресс-конференция, которая сегодня произошла, она на технического совета, она пойдет в интернете, то есть все, кто имеет доступ, могут посмотреть. Очень важно, что все, на все вопросы получили ответ, и мы понимаем, что происходит, какая идет изменение какие идет по структуре, какие изменения идут по взаимодействию с клиентами, и что это наоборот на благо людей, на улучшение качества и расширение перечня услуг, которые могут, могут предоставлять в обществе Поэтому вот эта открытость, это возможность, и большое спасибо Харьковскому кризисному центру, что дали такую возможность, что все-таки люди получат качественную информацию о том, что происходит, и чтобы не было слухов, не было кривотоков, чтобы люди четко понимали, что идет улучшение качества услуг и расширение услуг именно нормальной культуры. Юрий Леонидович, скажите, пожалуйста, Вы говорили по поводу проводного радио, как дела обстоят в Харьковской области? сохраняется ли число абонентов проводного радио и я просто, насколько мы знаем в деревнях очень активно используют этот источник информации все, что касается проводного вещания то в целом наблюдается тенденция к сокращению уровня его пользования там сокращение темпы сокращения уровня пользования Пользование права на составляет где-то порядка 20%, можно жить немножко более от населенного пункта к населенному угу. К сожалению, с какими проблемами мы не сталкиваемся? У нас массовое хищение по кабельным линии. Именно по проводному радио, и да? По проводному радио тоже, потому что угу. в некоторых случаях абонентские линии идут совместно по одним же трассам. Ну, самый кричащий э, пример этого, это это три недели назад у меня вырезали 16 километров 600 метров магистрали, одной магистрали, Мы населенный пункт, оставался без связи, но вынуждены наверное, восстанавливать. Повредить очень легко, но это, вы представляете, эта машина должна поехать к каждому столбу, который ориентировался через 40, 50 метров установлены, mm -hmm. подняться, закрепить, натянуть провода, слез опустить, опустить, снять Плавность. переехать к следующему столу. Воруют очень быстро, останавливают очень быстро, это длительный процесс. Mm -hmm. Ну вот, собственно, хищение, хищение на кабельных линиях связи, это тот бич, который заподхлестнул Харьковскую область в последнее время. Мы с этим боремся, нам активно помогают правоохранительные органы, но мы радикального изменения в этой ситуации еще пока не, не получили. У меня небольшое уточнение. Скажите, в целом компания заинтересована в проводном радио или вы в тех рамках, в которых есть, его сохраняете и все? То есть я просто не знаю, насколько вам это выгодно, поэтому... Услуга, услуга окупаемая, услуга естественно окупаемая, она приносит доход. Во всяком случае, на моей зоне ответственности, моей зоне ответственности, находится Луганская часть, Тайканский филиал, и искусственный филиал. Она доходная. Количество клиентов, которые есть у нас, их много, они распределены там, ну, с концентрацией в городах. Практически все населенные пункты, охваченные природные обещания у нас нет, недоступны населенных пунктов, который очень трудно пробиться, так как на Западной Все охвачено. Конечно, ну, услуга, конечно, отличная. Она претерпевает естественный отток и естественное старение его аудитории. Mm -hmm. Мы поддерживаем функционирование этой услуги. Видит, видим ли мы за ней какое-то будущее? Она не является драйвером роста. Мы об этом должны четко понимать. Мы поддерживаем то, что работает, то, что приносит доход. Мы будем поддерживать. Mm -hmm. Это однозначно. No. Здесь тоже очень важно. На нашей территории почему? Потому что, да, тысяча абонентов осталось, было гораздо больше проводного да, радио. У нас ну, инвентаризация этого года в системе пообщения населения. Нас вот я, да, это, хотела это, спросить. Радио что участвует, участвует, да? Есть, да, есть выглажение, которые там сделать... Точки через интернет, но Нет. в конце концов, все-таки радио, это тоже существенное звено в этой цепочке, что в случае каких-то стихийных действий, чрезвычайных ситуаций, технологийного характера или экологического, или, не дай бог, количественного чтобы мы могли обновить население о каких-то мерах безопасности. То есть вот эти проводные радиоточки участвуют в оповещении населения? Вот, значит, да. это очень важно? Мы питаем все абонентские точки со стороны телекома. У нас многократное резервирование, несколько вводов разных подстанций, аккумуляторные батареи, собственные -генераторы. Угу. Мы, ну, мы очень живучи, и мы можем питать конечных компонентов ровно до этого момента, пока существует физически а медный или стальной энергия. Угу. А, вот, радио, безусловно, его можно через интернет запустить, но для того, чтобы... Но если нет электроэнергии, да, да. да. Здесь каждый должен... Каждый остается хозяином своей судьбы, есть у него источник бесперебойного питания или нет. Но в большинстве случаев надо дать, дать, дать честность перед собой и сказать, что нет, ну, не, не каждый может себе обеспечить источник бесперебойного питания на свое жилище. Поэтому Укртелеком остается единственным надежным партнером администрации, государственной администрации. В общем, через эти радиоточки люди... Это самый надежный, получается, в случае какой-то да, да, техногенной катастрофы. катастрофы можно получить информацию, есть, можно сказать, ищите радийную точку, да, для того, чтобы получать какую-то да. информацию извне. вне. Надо отдать должное. У нас все администрации, у вас так включили к радиоходовому обещанию, все работает. Вот здесь да, мы это тут... ощутили, мы это себе, готовлю, потому что, когда были боевые действия можно было. С 22 июля по 25 июля покинули мысли, когда не было интернета, не было угодных и насосных санкций, не было. Централизованного водоснабжения, электроснабжения, транспортного снабжения. То есть куртелеком, вот, благодаря генераторам, которые были, он обеспечивал качественную связь. И радиоточки работали у людей, и работала угодная связь. То есть нужно было дозвониться, вызвать скорую. Не, не работали То есть телефония работала? Впервые сейчас почувствовала, что такое жить без телефона, или, имеется в виду мобильные связи. Да, у -у -у -у. потому что все операторы, которые вы выставили на ленте Лисичанска, все их вышки, вышки связи не были все источены. Поэтому Катериком все поняли, что нужно возвращаться к Катериком. нужно кархаичной системе все-таки, да? Возвращаться, нужно самая надежная и самая доступная, как оказалось, в критической ситуации. «Точки» еще, соответственно, важно очень цену в системе гражданского населения в части оповещения возможных нестандартных э, ситуациях. Миш, в связи с этим у вас может быть бум, бум вернее, на установку радио в городе? Не ну, нет, нет, ну, что думаем, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, мы, вот, мы отдаем себе отчет в том, что проводное вещание это, собственно, услуга архаичная, но она мега надежная. Просто мена надежная. Здесь просто нужно понять, есть какой-то естественно необходимый уровень, на котором нужно эту услугу вот сохранить. И нужно mm -hmm. отдать как бы, себе и вам, и нам отчет в том, что эта услуга стоит денег. Потому что мы ее питаем со своей стороны. У нас постоянные расходы на да, электроэнергию, как бы это ни было. А они большие и изменяются тарифы. Здесь ну, у нас превалирует, собственно, в этой услуге это энергопотребление. К сожалению, на каждого там, полвата, на, каждого, на каждую радиоточку нужно предусмотреть. Когда будет достигнут вот этот уровень естественной необходимости, наверное, вот это и будет.. Эта услуга еще в этом видео существует еще какое-то достаточно длительное время. Потом придет какой-то продукт замедитель. Естественно, продукт замедитель. Ну, Хочется а по подытожить наш разговор, все-таки, будучи за новыми технологиями, но поддерживая старые. да? старый, да, сохранить то, что у нас есть, не разрушать ни в коем случае. Да. Я благодарна вам, что вы вышли к нам на площадку и озвучили, в принципе, важные проблемы. Можно распространять информацию для того, чтобы люди знали, понимали, куда идти и как эта информацией пользоваться. Спасибо вам большое.